добрый субботний день или доброе утро, как у кого я смотрю тут люди из разных э, часовых поясов, как меня слышно, поставьте пожалуйста плюсики поставьте восклицательные знаки что у вас все хорошо и вы меня слышите благодарю Алена благодарю Мария итак, начинаем э, есть в нашей комнате сейчас люди, которые первый раз пришли на маркетинг план нашей компании, первый раз э, видит и не имеют продукта, поставьте пожалуйста десяточку. Кто первый раз, у кого нет продукции нашей компании, кто не является партнером. Окей, коротко представлюсь, меня зовут Александр Бурштейн, я из солнечной Баварии, Родился в семье кинематографистов 53 года назад в Риге Руководитель шаурома Германии Член совета директоров компании Business Process Technology. И у меня два креда Береги платье снова, отчесть молоду Пушкин И не важно сколько раз ты упал Важно сколько раз ты поднялся MLM бизнес начал изучать 7 лет назад от безысходности, чуть позже я вам расскажу почему. Более 3700 партнеров в команде за 998 дней в 20 странах. Дипломированный преподаватель, сертифицированный коуч, автор книги «Как легко в интернете заработать на отпуск». Веду активный образ жизни, более 28 лет в бизнесе и производстве. В 32 года у меня был оборот более 2 миллионов долларов в классическом бизнесе. Прошел обучение у бизнес-тренеров-практиков, куда было инвестировано более 10% моих доходов. Когда-то, в девяносто году, я был чемпионом Латвии по карате в тяжелом весе. И скажу вам честно, спорт этот мне помог преодолеть вот эти вот трудности и перипетии, которые на пути стояли у меня. И поэтому каждый раз я одержал удар тема сегодняшнего дня это маркетинг план и естественно для чего нам нужен маркетинг это прежде всего для того чтобы показать сколько мы сможем заработать используя нашу компанию как инструмент и поэтому мы сегодня поговорим о том как увеличить наши доходы в нашей прекрасной компании как правильно выбрать компанию я вижу семь факторов это продукт Маркетинг-план, менеджмент, обучение, фактор времени, спонсор, ваш спонсор и ментор. Это могут быть разные люди, но это важно. И система продвижения. Поэтому в системе продвижения нашей компании мы используем сетевой, потому что мы говорим из уст в уста, потому что те продукты уникальные, которые у нас есть, возможно по этой системе оптимально людям предлагать. И... Мы строим, конечно, от руководства, первое зависит. И меня очень подкупила э, та фраза Евгения Черногубова, нашего э, успешного бизнесмена, сетевика, президента компании, классного человека, что я строю такую компанию, в которой мне самому хочется трудиться и кайфовать от бизнеса. Если вы на его телеграм-канале, то увидите, насколько он кайфует от того, что он работает сутками, ездит куда-то, и у нас сейчас будет такое ноу-хау, которые, если мы воплотим, это будет бомба на всем рынке. Но об этом когда-нибудь позже. Значит, у нас руководство с глобальным видом рынка. Раздел ваши идеи рассматривает все предложения партнеров и каждую среду отчет о развитии компании от президента, если он не где-то далеко в командировке. И это круто. У нас легальность и надежность. Это тоже классно. Компания собственник, имеет свои производства и штат программистов-разработчиков. И отец э, Евгения... Черногубов Владимир Анатольевич, он разработчик и ведет это научное производство почти уже 20 лет. Поэтому у нас есть доверие к этой компании. И оно не может не быть. Потому что мы производители. И <coughs> э, эту компанию я знаю сам лично уже с 2012 года. Э, там Сергей Ищенко познакомил меня с этой компанией. Э, к сожалению, тогда у нас случилась трагедия. И э, технология, о которых э, идет речь, э, в том числе они нам помогли, скажем так, выжить, преодолеть эти трудности. И сейчас мы э, радуемся жизни и идем дальше, э, вперед. Э, глобальность, международный бизнес без границ. Мы уже в 36 странах или даже больше. И у нас только в нашей команде более 20 стран. Доступный вход и для студентов, и для пенсионеров. У нас пенсионеры есть, которые несут, забегая вперед, в один из наших проектов, випкоин, каждый месяц по 150 евро, потому что они понимают, что нужно деньги сохранить и приумножить, сохранить и приумножить. Для серьезных предпринимателей вообще здесь есть огромные возможности и для инвесторов, поэтому деньги у нас выплачиваются сразу, в тот же день, как только у вас произошла сделка. И это круто. И много других фишек у нас есть, но об этом обычно говорят в понедельник. Если нам оглянуться назад в свое прошлое и вспомнить то, о чем мечтали. Ребята, вспомните, о чем вы мечтали, когда были маленькими. Вспомнили? Вы были счастливы, вы вбегали со змеем, вы были уверены, что все, о чем мечтаете, получится. И мы уверены в том, что рождаемся и живем, чтобы быть счастливыми. И впереди нас ждут огромные победы и достижения. И, конечно, с нашей компанией это возможность. Если бы у вас была та сумма денег, о которой вы мечтаете, и достаточно свободного времени, чтобы реализовать все ваши мечты, то какой бы она была ваша жизнь? Напишите мне, пожалуйста, сколько вам нужно денег? Напишите конкретно, хотя бы, если боитесь, то хотя бы крестиками, иксами или единичками, долларами, какие, сколько значные суммы вас радуют. насколько сколько значные суммы вы настроили, чтобы я понимал, какой маркетинг-план вам предложить. Есть люди, которые увлечены тем, чтобы оставить что-то внукам, своим детям, и поэтому загрязнение мирового океана их волнует, и они поэтому э, что-то предпринимают, построить там корабли и так далее для очистных сооружений, чтобы очистить это все от пластика. Кто-то мечтает о классной жизни, о своем доме, э, спорткар, э, шикарное живописное место, вы там живете, возможно кто-то из вас уже живет, тогда есть еще более грандиозные мечты да Кто-то мечтает о яхте, потому что он живет на берегу. У нас есть партнеры, которые переселяются уже с Украины в Турцию и так далее. И живут на берегу. Есть люди, которые мечтают быстро ездить, потому что у них партнеры в 20 странах, как у нас с моей супругой Оксаной Кирилловой. И мы... Наматываем достаточно километров И кайфуем в жизни В понедельник у нас выходной обычно Но как может быть выходной от той жизни От которой ты кайфуешь В какие деньги вы готовы поверить И зачем вам деньги Нет той дороги И не та дорога хороша Которая не ведет к храму Был один фильм когда-то в советские годы И вот этот храм Это конкретно храм Который построила одна Классная женщина из одной сетевой компании на деньги, заработанные в сетевой компании. Представляете, какая миссия у нее, какое у нее, какие цели, какие возможности. И это реально, я с ней лично знаком. Я стоял, она похожа на мою тещу, простая женщина, показывала мне в простом смартфоне церковь. Я говорю, я тоже православный. Она говорит, да нет, эту церковь я построила на деньги, заработанные в сетевом. И вот это, ребята, круто. Вот такие цели. Это классно. Любая ваша цель, это план, по которому Всевышний творит вашу жизнь. И ясно, это так. <клев> Постановка цели, это очень важно. Потому что без целей мы как тот самолет, который не знает, куда приземлиться. Проработка целей по пяти показателям. Это конкретные цифры. И сегодня, кто еще не освежил их, выпишите в блокноте, что нам нужно. Причина, которая будет мотивировать, вдохновлять. Потому что без причины... Это невозможно. Определенный срок, если мы не ставим сроки, то никогда эту цель мы не реализуем Реальность, чтобы это было реально Потому что на нас не может свалиться миллион Или если мы замечтали какого-то слона Из Шри-Ланки вывести в Сибирь То извините, завтра он у нас не появится Детализация, конкретика, детальное прописание Есть люди, которые ищут свою вторую половинку Многим я из них помог, девочкам Я им сказал, ребята, девочки Распишите конкретно Какого партнера вы хотите видеть? Распишите цвет волос, глаз, какие у него, э, скажем так, свойства, какой он человек. Распишите и поставьте это себе куда-нибудь в укромное место. И вы удивитесь, и я этому удивлялся, что это воплощается, но если оно не прописано, извините, это очень, э, скажем так, один из миллиона шансов, как лотерея. Ваша цель через пять лет нужно прописать. Кем вы видите через пять лет? Э, Когда-то в советские годы у нас был фильм про Павла Корчагина Островского «Как закаляла сталь». И он говорил, Павка, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И вот таксист едет, его останавливает мужик и говорит э, «Поехали». Он говорит, куда ехать? Он говорит, да я не знаю, куда ехать. Но точно не на вокзал. Он говорит, ну куда ехать? Точно не на окраину. Так куда ехать? Он говорит, я не знаю. Он говорит, сколько у тебя есть денег? Он говорит, там тысяча рублей. Отлично, я покажу тогда тебе город. Если у тебя нет цели, у меня есть цель заработать. И я тебя буду возить, пока твои деньги не кончатся. И так и получается, что многие люди, многие партнеры, многие люди не задумываясь, видят что их возят на такси, куда хотят таксисты Но их возят так долго, что потом высаживают без денег, без средств Уже э, в возрасте, без каких-то перспектив и так далее И у вас уже и сил нет И поэтому нужно четко знать, куда мы хотим прийти Поставьте цели и начните расти Что мне мешает? Почему я не достигаю успеха? Эти вопросы каждый день нужно прописывать и о них задумываться. Учитесь, пока остальные спят. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют. И мечтайте, пока остальные только желают. И это простой ключ к успеху. Success. Однажды нужно понимать, что не надо ставить сразу огромные амбициозные цели. Они должны быть у нас в подсознании. Но если мы начинаем вдруг сегодня, то... Перед собой надо ставить реальные цели. И однажды э, погонщики верблюдов, э, которые шли караваном, э, один за другим подходили к мудрецу, который там сидел в оазисе. И один из него спрашивает, слушай, э, почтенный мудрец, когда наш караван достигнет вот этого оазиса? Он сидел молча, ничего не ответил. Через какое-то время подходит второй погонщик, говорит, когда мы достигнем вот этого города? Он сидел опять, ничего не ответил. Они подумали, что это какой-то странный мудрец, и вообще нафига эти мудрецы, и пошли караванами через какое-то время. Пройдя метров сто, вдруг этот э, старец добежал до первого каравана и говорит, вы будете в этом э, оазисе завтра в 18 часов. Второму подбежал и говорит, вы будете в следующем году завтра в 10 утра примерно. Он говорит, а почему, что раньше молчал? А он говорит, я не видел, с какой скоростью вы двигаетесь. Поэтому очень важно, с какой скоростью вы идете к своим целям. Но эти цели э, нам нужно ставить, чтобы быть целеустремленным. Если мы целеустремленные люди, то мы сможем достичь тех достижимых целей, которые поставили. И можно 30 дней попротептовать такое дело. Занятие спортом. Занятие спортом – это чтобы стать ресурсом, чтобы были тонусы, чтобы у вас был... Э, Цель, и вы, возможно, к этой цели шли с большей энергией, и это будет чувствоваться. Обязательно нужно учиться, учиться каждый день, хотя бы по полчаса читать книги, по 15 минут, узнавать что-то новое и давать дальше людям. Потому что мы идем с миссией, чем больше сделаем мы для людей, тем лучше. И иметь фокус и луч. Можете также мою книгу использовать, как заработать в интернете на отпуск. Третье, это создать навыки. И создавать навыки, навыки нужно ресурсно, с фокусом, двигаясь к своей цели, занимаясь спортом и обучаясь. И у нас для обучения очень много возможностей. Каждую неделю вы увидите с понедельника по субботу поток информации, который на шаг, на два шага, на полшага приближает вас к, твоей, к той цели, которую вы хотите достигнуть. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или вещам. Альберт Эйнштейн Просто и понятно. Зачем вам этот бизнес? Пришло время взять ответственность за свою жизнь и за свой бизнес и двигаться к результату. Именно это задуматься, для чего я родился? для чего мне это нужно. Почему сетевой? Да потому что в США около 500 тысяч человек стали миллионерами за счет многоуровневого маркетинга. В ежедневном мире до 50 человек становятся миллионерами благодаря многоуровневому маркетингу. И это шикарно, это круто. Софочка, что тебе подарить, смартфон или Сергий? спросил Фима. Кстати, скоро Новый год и Рождество. Нужно уже готовить подарки нашим любимым. Без женщин, которых я обожаю, это же невозможно жить. Они наши двигатели, они наши вдохновители. И, конечно, им нужно дарить подарки. А для этого мы должны заработать приличные деньги, чтобы у них были приличные подарки. И Фима, она говорит, таки шубу, но чтобы в одном кармане был смартфон, а в другом – бриллиантовые Серги. Для успеха не надо быть умнее других. Надо просто быть на день быстрее большинства. Привыкайте к успеху. Твой выбор сегодня – это твое будущее завтра. И с нашей компанией, в которой есть три замечательных продукта, это очень-очень возможно и причем быстро. Представляете? Я вам потом покажу, сколько уже людей достигли огромных квалификаций за 2,5 года, получили автомобили и так далее. У нас современные трендовые продукты трех направлений в самых высокодоходных нишах. Это здоровье, финансы и IT-технологии. Это возможность охватить большую целевую аудиторию и заработать больше. У нас продукт. Полезный, инновационный и уникальный. Каждый из этих продуктов, он полезный и уникальный. И еще будут продукты, которые просто снесут крышу, грубо говоря, у многих людей. Итак, первый продукт это Web Wellness. В течение минуты устройство Life Expert измеряет все показатели природных биосистем с помощью компьютерной программы. И отправляет их на мощный сервер и предлагает... Потом получить результат и закачать индивидуальный комплекс для корректировки органов и систем в приборчик Life Balance. Вот он маленький справа. И это классная технология, которая позволяет оздоравливаться. Эта технология работает за одну минуту. В наше время скоростей это очень классно. Ты протестировал себя, за, сделал комплекс и пошел заниматься своими делами, своим бизнесом, развитием своих э, предпринимательских сетей или у вас магазины и так далее. И, и это еще также инструмент и возможность для других сетевых компаний, которые продвигают продукцию, бады, какие-то продукты и так далее. Здесь можно за одну минуту протестировать ваш продукт, тем более основная часть компаний огромных, международных, у нас уже есть в базе данных просто в этом компьютере. Вам нужен любой компьютер в любом месте мира, и вы можете себе Закачать свой комплекс, если вам нужно, если вы в Таиланде или где-нибудь, если вдруг что-то случилось, если у вас вдруг тошнотики, это все настолько резко, если дети заболели, это настолько быстро влияет, если вы устали как бизнесмен, что просто от этого идет драйв. Это система продления жизни людей, веб Если нет здоровья, о каком бизнесе мы можем говорить? Если у тебя нет сил встать, если у тебя болит спина, о каком бизнесе, о какой жизни, о какой радости, путешествиях можно говорить, Конечно, это сложно. И уникальная концепция этого комплексного подхода к оздоровлению и омоложению, она концепция стоимостью миллиарда, я считаю. И мы в этом бизнесе всей семьей, с нашими детьми и с моей супругой, э, вот, которая не выглядит на свои годы, но в тот момент, когда погиб наш старший сын в 2012 году, спасая людей на белухе, она выглядела старухой, мы ее спасали Сергея Мищенко из моря, прямо в Крыму, потому что она топилась. Эти технологии мы впустили в жизнь от безысходности и через год, когда ее тестировала та же врач на биорезонансе, сказала, Оксана, если бы я тебя лично не знала, я бы сказала это два разных человека. И после этого мы поняли, что в наших руках золото. Эти технологии мы несем по миру и знаем, сколько людей благодарны нам, даже жизнь спасли. И это круто, ребята, когда у нас такая миссия. Второе направление, это у нас э, приложение для бизнеса VIP-VIP. Какая самая важная задача любого предпринимателя? Ответьте, пожалуйста, меня слышно вообще в зале? Попасть в телефон клиента, правильно. А для того, чтобы попасть в телефон клиента, сегодня мы встаем с утра уже, мы не смотрим ни майлы, ни телевизор, ничего. Мы действительно, благодарю Марии и Александру, мы смотрим первым делом на наши уведомления. И они у нас и в WhatsApp, и везде приходят. И если у вас есть это приложение, ваш бизнес совсем на другой виток, на совсем другой уровень выходит Когда я работал предпринимателем У меня куча звонков было Причем за мои входящие деньги э, Что э, Реклама того, реклама всего Дайте денег мы вас прорекламируем Сделаем счастливым Так вот это приложение дает возможность С нуля, с 10 евро Одному нашему предпринимателю в Испании Сделать оборот уже 1000 евро в день Представляете? Ну это круто и третье, это стабильная платежная система на платформе блокчейн. На 100% обеспеченная золотом, с прогнозируемым ростом. Разберитесь в этом. Есть еще возможность стать акционером нашей компании в этом направлении. Это бомбическая, крутая возможность. Представляете, бабушки даже несут свою пенсию, потому что они понимают четко, что оно растет все время, оно не может упасть. Разберитесь в этом. И пусть те, кто вас привел в этот бизнес или показал этот бизнес или дал вам ссылку сегодня зарегистрироваться, вы благодарите его, потому что это реальная возможность изменить свою жизнь. И причем самая крутая новость мы только набираем высоту и уже такие результаты <coughs> начислено комиссионных более четырех миллионов среднемесячный оборот компании миллионы евро в месяц обычно люди спрашивают а какой у вас там оборот и так далее и тому подобное занимайтесь любимым делом и у вас не будет ни одного рабочего дня я вам серьезно говорю у нас так это происходит и запомнить нужно богатые люди строят сети обедные а ищут работу поэтому Роберт Киосаки это и сказал, потому что даже президенты типа Трамп и так далее, они имеют сетевые компании. В США около 500 тысяч человек стали миллионерами. За счет этого многоуровневого маркетинга. Ежедневно в ежедневном мире до 50 человек, представляете, 50 человек в день становятся миллион, миллионерами благодаря многоуровневому маркетингу. А что они сделали? Они приобрели продукт для себя, его потребляют и могут миллионы заработать. Это серьезный бизнес. В России даже, кстати, это введено в реестр, э, э, скажем, профессий. Потому что Путин сам говорил, господи, сколько они там делают оборот. В нашем окружении есть люди, которые хотели бы иметь ежемесячный доход более 5000. Это 100%. А в вашем окружении они есть. Посмотрите, пожалуйста, свой телефон. Посмотрите свои записки. Посмотрите, с кем вы общаетесь. Посмотрите людей, какие у них цели. Что они хотели бы зарабатывать ежемесячно, чтобы реализовать свои цели. Так вот, твой выбор сегодня это твое будущее завтра. И это нужно рассказать каждому человеку, чтобы он был счастливым. Уникальный план вознаграждений, дающий настоящий пассивный доход, независимо от роста структуры, мы вам предлагаем с удовольствием. У нас есть самый революционный план маркетинга – вознаграждение для получения настоящей финансовой свободы. Не вызывает все мнения, что хорошая работа должна вознаграждаться. У нас есть доходы с абонентских плат клиентов, разделение прибыли интернет-проектов, процент заработка структуры лично приглашенных партнеров, процент с мирового товарооборота и получение комиссионных благодаря групповому бонусу со структуры, который формируется. У нас более 12 видов дохода, начиная от бонуса сделки здесь слева рукопожатием, и конча мировым бонусом это самолет, это автопилот, это возможность идти, автомобильный бонус, представительский бонус наставника. И сейчас мы подробнее на этом остановимся. У нас есть несколько бизнес пакетов. Три пакета. Начальный стандарт и ВИП от 150 евро до 1480. И инвестор, инвестор 2, инвестор 3. 3015-33 тысячи. И эта возможность инвесторов, я прогнозирую, дай бог, чтобы была до Нового года, потому что потом эта возможность может быть отключена. И вы можете, представляете, быть акционерами компании, которые выводят уникальнейший продукт на рынок мира. И он уже работает, приносит постоянный, постассивный доход. Это вот как э, счет на телефон. Постоянно чуть-чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть абонентская плата идет. По чуть-чуть идет ваши э, дивиденды с акций и так далее. Какая разница между паками еще? Начальный пак участвует в пяти видах дохода, бонус сделок за подключение, командный бонус и путешествие, бонус долевого участия. Стандартный пакет в восьми видах дохода. И vip пак во всех максимальных 12 видах дохода. Поэтому практически у меня партнеры у заходит всегда на вип или инвестор потому что это крутое начало я вам покажу как вообще в три раза больше можно зарабатывать в нашей компании за одни и те же действия легко и просто за каждый шаг в нашей компании как он э, формируется я вам чуть позже покажу вы получаете 100 евро и это остаточный доход о котором все мечтают у нас 9 долей насчитываются акции и мы становимся при покупке ПАКа акционерами каждый раз, с каждого шага, за каждую нашу проделанную работу начисляет компания. Дополнительно к этому еще 10 и 20 евро на автобонус идет. Потом, на недвижимость, когда мы автомобиль купили, а потом уже нас ждет мировой бонус. Поэтому стройте сети, как и говорил Роберт Киосаки, потому что это важно. Чем больше людей вы проинформируете, тем больше будет ваш заработок. Итак, первый бонус сделки дает от 25% до 50% от абонентской платы с каждого пополнения баланса. Представляете, вы пополняете счет, вы оплачиваете счет на телефон и половину получаете сами. Если вы предприниматель и у вас направление VIP-VIP работает, и вы еще партнер нашей компании, вы получаете со своего же бизнеса 50% абонентской платы за то, что эффективность вашего бизнеса растет день это дня. Это круто. Или вы в FN с направлением занимаетесь, пример я вам покажу. Бонус за подключение. Это моментальная зарплата, которую вы тут же получаете, как только произошла проплата нашего Пакета. И эти пакеты здесь расписаны в разделе информация, когда вы зарегистрируетесь или зайдете в бизнес-центр, вы это увидите и можете посмотреть, какие идут оплаты. Поэтому я вам говорю, видите, в начальном все по 50 и не важно кого вы пригласили, в стандарте чуть побольше 100, но если VIP, то он приглашая определенный пакет, с пакетом заходит ваш партнер, то вы получаете до 300 евро максимально возможно когда заходят у вас инвесторы вы сами инвестор вы получаете 500 евро и это круто и больше 10 предпринимателей допустим воспользовались приложением предложением 1000 доход 1000 евро это оборот и ваш доход 500 евро а если 100 предпринимателей то ваш доход каждый месяц 5000 и идет рост если 10 человек провели по 200 тестов это в у нас Подбор продуктов, препаратов и так далее. 2000 тестов по 50 центов. Это 1000 евро. Ваш доход 250 евро и 250 баллов. И это пассивно. А если 100 человек? А у нас более 30 тысяч человек уже. Ваш доход 25% деньгами и баллами. И пассивный доход 2500 и 2500 баллов. Если вы пользуетесь бонусом за приглашение, то одного человека пригласив... Вы можете получить до 5000 евро. Вдумайтесь, пожалуйста. Есть компании, в которых люди, тысячи людей э, имеют. Есть компании, в которых люди годами сидят. Они могут заработать себе 1000 евро. Задумайтесь, если копеечный бизнес, сколько нужно усилий для того, чтобы получать такие деньги. У нас это возможно одного человека пригласить. А три человека на ВВП дает 1300 евро. Что вложили, то и получили. И дальше у вас идет заработок до бесконечности. Что вас ограничивает. Все ограничения только в нашей голове. Три инвестора пригласите. Полторы тысячи получите. Плюс еще бонусы, баллы и так далее. Три предпринимателя пригласите. На веб вип, вип И вы получите 900 евро. Людей приглашаем. Деньги получаем. И так всегда. Везде. Через интернет. Или э, офлайн Или по телефону. Легко и просто. Мы трех человек приглашаем. У нас есть вип-пакет. веб это профи и баланс. Это два инструмента, которые позволяют э, держать себя в определенном тонусе и отлично э, чувствовать себя. И плюс дает заработок 1300 евро. Групповой бонус – это шикарная возможность увеличить пассивный доход, о котором все мечтают. За каждые 900 баллов, это называется шаг, о чем я говорил раньше, с левой и правой ветки вы получаете 100 ойра группового бонуса и еще 9 долей и это доли акций компании какая еще компания делится своими акциями и данный бонус приносит до 50 тысяч в неделю с одного бизнес-места и соответственно 150 тысяч евро в неделю с трех бизнес-мест именно вот так и надо заходить имея три места это называется звездный вход и вот так левая структура и правая структура работает допустим вот первых четыре человека слева 2 и справа 2 пригласили они сделали по 450 баллов мы получили 100 евро а если два слева и один справа на VIP зашли мы получили 600 и 300 баллов справа 300 баллов за VIP пакет слева 2 VIP пакета за 600 и еще 100 евро потом дальше люди начали присоединяться и мы опять опять 100 евро получаем таким образом команда работает вы где-то находитесь, кто-то в Америке, кто-то в Азии, кто-то в России, кто-то в Индии или там в ЮАР, а вы получаете степы, проснувшись с утра. И это круто. И в одно утро я проснулся, а у меня статус вице-президента. Представляете? Я мечтал об этом и не знал, как сделать эту массу. И она получилась. Мечтаете? ибо эти мечты сбываются, ребята. <coughs> Легко и просто. Деньги со скидкой. Один контракт 1300 евро, плюс 200 евро вам компания дает скидку. То есть 200 евро вам дают на тесты, потому что у нас пассивный доход, как я говорил, 50 центов стоит каждый тест. И он именно тратится, это тратимая часть нашего бизнеса. И за 50 центов сделать себе тест шикарный, на котором ты видишь и контролируешь свое здоровье, и еще за 50 центов получить комплекс специальный где вы это видели, за такие деньги даже выйти из дома уже надо заплатить. И 400 тестов, если у нас это в Германии стоит от 50 и выше, за каждый тест могут брать, то хотя бы 15 евро, это дает 6000 евро. То есть вы вложили 1300, 6000 получили только за тесты, которые подарила компания, и еще вы пользуетесь этим продуктом. Но Многие говорят, я там своих знакомых, друзей не могу тестировать, с них деньги брать. Пожалуйста, подарите 300 тестов и получите 12 тысяч евро, потому что из 300 тестов 10% людей присоединяется к вашему бизнесу. Это статистика. Скажу честно, в нашем случае эта статистика гораздо выше. Если мы тесты сделали, люди практически 80% покупают. У нас не покупают два вида людей. Те, кто ничего не понял или у которых действительно нет денег, тогда им нужно заниматься бизнесом еще вчера. Они должны вас просить умолять, чтобы вы их взяли в команду. И плюс еще 1000 евро командный бонус упал, а опять пассивный доход. Легко и просто. Как заработать 50 тысяч евро с минимальными рисками и затратами? Любой предприниматель понимает, чтобы получить 50 тысяч через год, надо 50 тысяч вложить, что-то открыть, реклама и так далее. Здесь ты получаешь это, Продав 100 веб-клиник, за пакет за 1300 евро профи и баланс вы получаете бонус 400 евро. И плюс скидка ваша, еще тесты, вы еще 10 тысяч евро получили, а еще э, закрылись ваши степы. Итого 1300 евро дает 50 тысяч евро. Рассказывайте это предпринимателям. Они понимают, что им хочется того, что им даст возможность уехать в отпуск. Потому что, когда я был предпринимателем, я годами не мог уехать в отпуск. Потому что тогда уезжал в отпуск мой бизнес. Или что-то происходило, и партнеры э, как-то там не так распоряжались деньгами, потом наверстывать на приходилось. Легко и просто. Шесть инвесторов пригласи и 36 тысяч получи. Шесть человек! И ты зарабатываешь 30 тысяч. Ребята, это зарплата хороших специалистов в год здесь на обычной работе в Европе. Представляете? А еще командный бонус тебе дадут шесть тысяч евро. Нормально? 60 шагов по 100 евро. шесть тысяч евро. Если вы это делаете в месяц, вот ваш доход. Представляете? И это сейчас возможно. Без рисков. Вложение 3000 евро как инвестор. Это дает создание остаточного дохода на э, наш випкоин проект. Развитие международного бизнеса. Возможность вернуть свои деньги с процентами. Постоянное приумножение капитализация. У вас будут дивиденды и еще один пак на эти дивиденды можно приобрести пока не поздно. И мгновенное получение прибыли от транзакций. И это все уже работает. Выплаты по маркетинг плану за 2018 год. Более двух миллионов. Четвертое. Это карьерный бонус. Это когда наши лидеры как ракета стремительно идут вверх и собирают еще за каждые 45 шагов 1000 евро. За 2000 евро надо 200 шагов пройти. И многие из наших партнеров это сделали. Я их лично знаю. И они тоже рассказывают об этом. Это еще дополнительный бонус. Бонус наставника. Это такая шикарная вещь. Если вы продажник, если вы человек, который горит идеей, если вы э, идете с миссией и готовы э, делиться с людьми, то лично рекомендованные партнеры вам приносят вот этот бонус. Это еще один вид пассивного дохода, причем уникальный. Если у вас всех директоров, вы по 8% от них получаете. Представляете? Это шикарный бонус и в этом нужно разобраться, прочитать маркетинг план, который у нас в разделе информация в бизнес-центре. И поэтому Рокфеллер и говорил, я предпочел бы получать доход от 1% усилий 100 человек, чем от 100% своих собственных. Потому что можно и иметь 10% от чека своих партнеров и их структур. До 7 уровней рекомендаций. Это бонус наставника. И реальная тут прибыль от ваших личных Идет нормальная арифметика. 3 на 3 – 9, 9 на 3 – 27 и так далее. На седьмом уровне 2187 возможностей. И вдруг приковывают к вам денежки. То 5 евро, 10 евро, 17 евро и так далее. И это в конце месяца. Это приятно. И выплаты здесь были 242 тысячи евро. Войдите в бизнес с золотым треугольником. Это я рекомендую каждому. Если вы вошли даже на начальный... Сделайте его э, быстрым образом VIP-пакетом или инвест-пакетом, лучше наверху. И вот слева и справа возьмите еще себе два офиса или своим родственникам, ближайшим или детям, которые тоже VIP или инвест. И вы заработаете минимум 480 евро и 300 тестов, которые вы превратите потом опять в 13 тысяч евро или еще и больше. И это дает за одну и ту же работу, помните групповой бонус, где кругляшки, где люди в мире. Вы за, за одну и ту же работу получите э, двойные э, бонусы, двойные получите баллы, которые превратятся потом в пассивный доход. Поговорите со своими спонсорами и они вам расскажут, насколько это круто. Автомобильный бонус, С, э, став консультантом, пригласив э, два партнера слева и справа на вип-пакет вы получаете уже 10 евро, а потом дальше от регионального менеджера 20 евро дополнительно на свой автомобиль, который вы приобретете в свою собственность. 10 шагов 200 евро, это классно. И выплаты по маркетингу было 291 тысяча в том году. И вот столько партнеров у нас уже... Приобрели автомобиль и получили автобонус от компании. Естественно, они счастливы, воплотив свою, часть своей мечты. Всего за 2,5 года. После этого открывается возможность бонус на недвижимость. И опять вам от директора назначаются 20 евро и выше. И вы можете до 3000 евро получать ежемесячно. Дополнительно к тому, что уже есть. Представительский бонус, это вообще шикарный бонус, потому что от топ-менеджера статуса вы можете получать еще дополнительно 250 евро от компании, помимо всего, что мы перечислили на ваши путешествия, на ваши повестки, на снятие в офисе на презентации, потому что вы уже топ-менеджер, вы уже человек, у которого команда, у которого закрылось там более 45-70 степов, и вы понимаете, как вам дальше расти семимильными шагами. И для этого нужны встречи. И у вас, если товарооборот 5000 то еще процент за офис вы получаете. И это круто. От 250 евро до 2000 в месяц компенсация расходов, связанная с развитием бизнеса. Поэтому наши лидеры летают везде, у них очень много семинаров, и следите за ними э, в новостях. И мировой бонус, к которому все идут и все хотят его получить. Почему? Потому что это пенсия сетевика, которая мало в какой компании дается. И если вы член совета директоров, то у вас уже начинается полпроцента при определенной э, э, системе, назначается полпроцента и выше. И вы зарабатываете от всего оборота компании. Скажите, это круто или круто? Поставьте, пожалуйста, доллары и восклицательные знаки. Мировой бонус это классно. Выплаты по маркетингу это 138 тысяч у нас было за 2018 год. Благодарю, ребята, что вы со мной. Вы также будете получать, как наши лидеры, которых вы все знаете. И дальше идут уже люди, которые будут уже э, тоже в статусе член совета директоров и далее э, будут получать этот бонус. И это классно, потому что наш... Э, директор, наш шеф э, Евгений Черногубов, наш президент сказал, что я кайфую и каждый раз он повторяет от того, что наши люди зарабатывают и на сцене в Турции он сказал надо зарабатывать 10 тысяч мы именно за этим пришли 10 тысяч евро в месяц, вот это цель которую хочет он достигнуть и он все время в этом вот, э, полете и мы за ним как говорится не успеваем даже бонус долевого участия это вот именно те доли за каждый шаг вы еще дополнительно получаете к тем акциям, которые вы при покупке, помимо всего прочего, что я перечислил, вы имеете сразу акции. Вип-пакет 20 тысяч акций и каждый шаг вам дает 9 дополнительно, а это значит, участвуя при определенных условиях и активности вашей команды, вы получаете ежеквартально, еще денежки. И это классно. Чем дальше, тем больше. И бонус путешествий Любимый бонус наших людей. Потому что многие э, люди сидят на месте и даже не видели тех стран, которые они видели за счет компании. И это круто. Мы путешествовали компанией, э, с компанией в Шри-Ланку и со всеми детьми. И в Турции с детьми были. И это круто. И часть этого всего у нас оплачивала. И, или все компания. Это классно. Вот мы зажигаем в Турции с нашими партнерами. И когда вы в драйфе, когда вы в ощущениях радости, то тогда вы можете принести еще больше пользы себе и людям. Это и Дубай, и Турция, и Шри-Ланка. И нет смысла размениваться по пустякам и маленьким целям. У нас одна судьба, одна жизнь. И всего один шанс прожить ее ярко, интересно, значительно. И большая цель дает нашей команде мощную фантастическую энергию. Мы стремимся к совершенству, хотим быть примером эффективности среди ведущих мировых лидеров бизнеса и войти в историю, и мы ее уже пишем. И великие победы начинаются с великих целей, с великих мыслей, с великой мечты. И у нас грандиозные планы, сотни уникальных продуктов, разработок, идей ждут своего воплощения. И одну, которую я хотел бы, чтобы воплотил наш президент, она просто перевернет весь мир. У нас еще много работы, но... Для успеха в бизнесе нужно обучение Дисциплина, упорная работа Оно не валится на вас сразу Нужно к этому идти Успех не придет к вам, вы к нему придете Но если это вас не пугает Если возможности сегодня гораздо больше Чем когда-либо Они быстрее, они проще Сидя из дома в тапочках вы можете э, Делать международный бизнес Присоединяйтесь в нашу команду С компанией бизнес процесс технологии Мечты становятся реальностью Используйте компании возможности для реализации своих целей, потому что это классный инструмент, это уже уникальный, готовый инструмент для реализации ваших мечт и целей. Наш бизнес – это просто. Что нужно делать? Еще раз, первое, вначале задаем вопросы, все ли человека в жизни устраивает, и когда он отвечает, естественно, Делаем ему такое предложение, которое может изменить его жизнь, потому что продукция компании нашей меняет жизнь людей в лучшую сторону. Проводим потом презентацию, назначаем вторую встречу или заключаем сделку. Далее проводим работу с новичком и доводим его до результата, чтобы у человека были результаты или по здоровью, или по бизнесу. Бизнес делается на состоянии. Если у меня есть уверенность, если есть понимание, что нужно делать, если я могу своим новичкам объяснить пошагово, что нужно делать, значит у меня есть основа для построения бизнеса. Жить достойно в радости я вам желаю. Строить семейный бизнес и передать по наследству. Вы понимаете, какой кайф, когда... Ваша супруга или ваше окружение вас поддерживает. Мы пережили через кровь, как говорится, и слезы, когда нас не поддерживал никто. Мы изменили токсическое окружение. Мы переехали в другой город, в глушь деревню, в глушь Саратов, как говорится. Но мы строим международный бизнес, и у нас есть цель, и она нас вдохновляет. И что вам нужно сделать? Это нажать на кнопку «Удача». Просто нажать, как в детстве, кнопку «Удача». Принять решение «Быть, делать, и иметь». Сделать первый шаг обязательно. И для этого прямо сейчас попросите ссылку на регистрацию и зарегистрируйтесь, если вы еще не в компании. Разберитесь в разделе информации с маркетинг-планом, потому что это ну как бы это закон, это библия вашего успеха. Потому что вы должны понимать, как это работает. Я, конечно, не могу приоткрыть вам все нюансы за эти 40 минут, но вы видите вектор, куда вам двигаться. Это золотой треугольник, это звездный вход, это возможность больших команд, это возможность команд, которых вы сами приглашаете, с людьми, с кем вам комфортно работать. В личном кабинете зайдите в раздел информации, посмотрите. Подпишитесь на наши телеграм-каналы, там много информации. И стартуйте с нами. И добро пожаловать на лайнер «Бизнес-процесс Техмолоджи». Кстати, у нас будет э, путешествие на лайнере. Мои самые любимые вещи нельзя купить. И абсолютно очевидно, что самый ценный ресурс из всей нашей жизни – это время. Ну, я бы сказал, время и здоровье. Если этого нет, то о чем речь? И это сказал Стив Джобс, и все его знают. Посмотрите мероприятия онлайн. У нас каждую неделю вывешиваются, какие спикеры когда разговаривают. Для обучения, для личностного роста, для... Того, чтобы ваша команда была успешна. У нас безграничные возможности в компании. Ребята, используйте ее как инструмент. Благодарю вас за внимание. 90 дней активно поработайте. И потом включайте кнопку Автопилот. С вами был Александр Бруштейн. И ваше будущее в ваших руках. До новых встреч, друзья. Всего вам доброго. И пусть богатых и здоровых сетевиков будет больше. До свидания. Живите в радости, будьте счастливы, и всего вам доброго. Бизнес-процесс Технологис – это инновационная, быстро растущая компания, разрабатывающая высокотехнологичные ноу-хау-продукты, улучшающие качество жизни людей по всему миру. Важнейшими приоритетами компании является твоя самореализация и высокое качество жизни. Простая и понятная бизнес-система компании позволяет начать зарабатывать буквально с первых шагов и при минимальных затратах добиться максимального финансового результата. В основе концепции компании лежит идея передачи информации о наших продуктах и возможностях сотрудничества с компанией от человека к человеку, основываясь на собственном опыте. Обучение и личностный рост – это главная цель нашей компании. Опыт, приобретенный в бизнесе, существенно увеличивает личную эффективность в жизни. Он полностью меняет представление о том, какой насыщенной может быть твоя жизнь. Ты научишься проводить сделки, проводить презентации и расти по карьерной лестнице и получать крупные денежные подарки. Ты станешь ярче, когда тебя признают успешным тысячи людей и сам удивишься своим достижением. А начинается все с малого шага принять решение и приобрести для себя один из паков. Ты научишься продавать, не продавая, никаких личных продаж из-за товарок. Просто расскажи о бизнес-возможностях и преимуществах продукта, и человек купит продукт в интернет-магазине компании. Каждая такая сделка будет приносить тебе реальные деньги, и они растут, когда ты начинаешь строить свою структуру. Ты получишь самые передовые инструменты для презентации бизнеса, обучения и планирования. Таких высокотехнологичных инструментов нет ни в одной сетевой компании мира. Структура растет, мы получаем чеки, и компания дарит нам автомобили, которые мы выбираем, квартиры и дома. В это трудно поверить, но это правда. Компания будет оплачивать тебе аренду офиса и командировки. Ты побываешь в самых экзотических и интересных местах нашей планеты, путешествуя вместе с нами и за счет компании. Наша компания молода, но уже работает в 36 странах, продвигая на рынок новые технологии. Мы выбираем свободу. Мы выбираем бизнес, где принято друг другу помогать и друг друга поддерживать. Мы выбираем бизнес, который исполняет мечты. Выбери и ты новое качество жизни. Присоединяйся!